Как уехать из места рождения, всю жизнь не отпускать здоровье, горло, ноги недостаток денег, хотя и сильное стремление уехать. А также, как восстановиться после отданного года времени и сил за обещания, которые потом не выполнили на подготовку и проведение. Так, первого... так, пожалуйста, не спеши, давай сейчас первый вопрос. Да, вот первая часть вопроса это как уехать со своего места, да? Да. пока на этом остановимся, хорошо, а, а вторая часть вопроса будет немножечко позже, потому что иначе будет очень напряженно. Бывает действительно так, что своя земля держит и держит вопреки здравому смыслу, то есть у тебя там ничего нет, ни здоровья нет, ни денег нет, ничего она не дает, кроме того, что забирает. В этом возможно, есть смысл. у рода есть долг перед этой землей и она не будет отпускать потомков этого рода пока не будет выплачен весь долг. Поэтому надо, Подходите к вопросу с двух сторон. Во-первых, собрать информацию. В чем может быть долг? В чем может быть долг? С одной стороны, а с другой стороны, что надо сделать, чтобы этот долг нивелировать как можно быстрее? Долг перед Землей может быть связан со следующими причинами: осквернение. То есть земля была осквернена кем-то из членов этого рода. Вырубили лес, который нельзя было трогать. Засорили воду которую нельзя было засаять. там перекрыли источник воды, да, что тоже является с точки зрения Земли непростительным действием. А, возможно, построили дом там, где его не надо было строить, там, например, стоит какое-то древнее капище, какой-нибудь камень, этот камень сковырнули, построили дом. Да. А мы уже неоднократно на наших занятиях в магиях предыдущих говорили, что камни это как родинки на теле Земли, их нельзя трогать Есть камень, Есть камень? Пусть стоит не трошек. Дерево что не собираешься пересаживать в другое место, да, и с камнями надо поступать именно точно так же. То есть собрать подобного рода информацию. Если информация не собирается, значит, надо пойти на какое-то культовое место этой земли, на которой ты живешь, и задать вопрос в медитациях, задать вопрос, что мне нужно сделать, чтобы откупиться чтобы откупиться. Да? Дальше приходят знаки, дальше приходит какое-то понимание, что-то что придет, какая-то информация, какой-то какой знак. Здесь надо быть очень чувствительным и очень внимательным, принести какую-то жертву, да? посадить деревья, то есть что-то сделать в обратное действие когда-то совершенному неправильному действию пращуров. Лучше, конечно, с двух сторон и подбирать информацию и слушать знаки, да? и в конечном итоге уже принять решение, что можно сделать, чтобы нейрировать вот эту вот эту погрешность, нивелировать эту ошибку в своих прощах. Вот. И вторым шагом, конечно, надо понимать, куда ехать, потому что должна быть земля, которая тебя абсолютно точно принят. Хорошо, если ты точно знаешь, она тебе там снится, а ты слышишь там название города, у тебя вроде начинает там вот дрожать внутри. Да? Ну вот. Тогда да, да, а если нет, то надо, конечно, знать точно, целенаправленно, куда ехать и заранее договариваться с князем место, что он тебя туда примет, хотя бы приехать дня на три, посмотреть, как ты себя будешь чувствовать, как тебя принимают, тоже пойти по знакам, как к тебе относятся люди, как к тебе относятся животные, да, то есть все знаки, они благоприятственные или неблагоприятственные. Вот. Потому что, к сожалению, человек это только думает, что он хозяин в этом мире. Да, в этом мире есть и в городах есть свои хозяева, у которых есть свои правила, и эти правила надо понимать, и если ты не пришелся ко двору, ты хочешь что делать? Ну не пришелся к ты будешь болеть, хереть, тебя будут постоянно у тебя кошельки воровать, то есть ничего, ничего хорошего в этом деле не будет.